Всем привет! Ты смотришь «Универ News. в студии я, Валерия Муратова. Наша команда подготовила для тебя самые свежие новости из мира студенчества. Итак, сегодня в выпуске. В отремонтированную поликлинику Казанского университета прибыл Рустам Миниханов. Со студентами Института международных отношений КФУ встретился генконсул Китая. Студентов КФУ наградили на республиканском конкурсе «Эко-лидер». Президент Республики Татарстан Рустам Миниханов посетил поликлинику Казанского федерального университета после капитального ремонта. Он осмотрел помещение медицинского комплекса, оценил оснащенность медучреждения, необходимой инфраструктуры и оборудование. Подробности в сюжете Дианы Шиловой.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 Здесь удалось не только сохранить всю систему оказания помощи населению в рамках государственных гарантий, но и внедрить высокотехнологические медицинские разработки. Диана Шилова, Леонард Улетьяров, Универньюз. В Казани опытные предприниматели поделились знаниями с начинающим поколением бизнесменов. Это не тренинг, а программа, созданная предпринимателями разного уровня совместно с Министерством экономики Республики Татарстан и Фондом поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Подробности мероприятия в следующем сюжете.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 предприниматель в этом году было обучено около двух тысяч молодых предпринимателей республики. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универ -ньюс. Генеральный консул Китайской народной республики в Казани Уин Цинь посетил Казанский федеральный университет. Он провел открытую лекцию и пообщался со студентами Института международных отношений КФУ. Анна Глазунова расскажет подробности в сюжете. Институт международных отношений Казанского федерального университета посетил генеральный консул Китайской народной республики в Казани Уинцинь. Казанский федеральный университет – один из самых влиятельных университетов в России. И история древняя. Здесь учился Владимир Уриянов, еще Лев Тостой. Мы считаем, что это университет для нас. Это очень важно. В этом году отмечается 40-я годовщина проведения в Китае политики реформы открытости, а также 17-летие членства КНР во Всемирной торговой организации. В связи с этим генконсул Китая в Казани провел открытую лекцию для студентов на тему «Китай. 40 лет политики политике реформы открытости». Я хотел бы общаться со студентами, изучающими китайский язык, о современном Китае, о древней Китае. Сотрудничество между КФУ и Генконсульством Китая в Казани продолжается на протяжении многих лет. 11 лет назад в апреле в посольстве Китая в Российской Федерации было подписано соглашение об открытии на базе Казанского государственного университета Института Конфуция. А уже в сентябре 2017 года Институт Конфуция на базе КГУ начал свою официальную деятельность. Главная цель этого института это дальнейшее укрепление сотрудничества в области образования между Китаем и Россией. Сотрудничество между университетом очень. Руководством КФУ мы держим очень тесные связи. Постоянно встречаемся и общаемся друг с другом. У студентов была возможность задать интересующие вопросы генеральному консулу КНР в Казани. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз. Студенты и магистранты Высшей школы экономики и права набережно Челнинского института Казанского федерального университета пообщались с шеф-администратором Бюро Восточной Европы Австрийского института интеллектуальных интеграций. Подробности в сюжете. 19 декабря в инжиниринговом центре Казанского федерального университета состоялась встреча шеф-администратором Бюро Восточной Европы Австрийского института интеллектуальных интеграций Светланы Теряевой. Она пообщалась со студентами и магистрантами Высшей школы экономики и права Набережной Челнинского института КФУ. Тема была обозначена как цепочка-интегратор в массовом применении технологии преодоления десинхронии одаренных. Наша задача рассказать студентам о том, что такое одаренность, о том, что такое дисинхрония психического развития, задачи таки, семинаров – это знакомство с данным явлением, с возможностью применения этой концепции на самом себе, для изучения самого себя и для выявления возможностей собственного развития и проявлений одаренности. В мастер-классе приняли участие свыше 100 студентов. Анна Глазунова, Универньюз. Самое экологичное предприятие, общественное движение, СМИ и учебные заведения. Всех их наградили на конкурсе Эко-лидер. Кто из Казанского федерального университета попал в список лучших экологов Татарстана, расскажем в нашем сюжете. В культурно-развлекательном комплексе Пирамида состоялась торжественная церемония награждения победителей республиканского конкурса ⁇ Эко-лидер ⁇ В рамках мероприятия состоялось вручение пяти передвижных эколабораторий Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан. На мероприятии выбрали самое экологичное предприятие, общественное движение, СМИ, учебное заведение и так далее. Участие в церемонии приняли министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Александр Шадриков и первый заместитель премьер-министра Рустам Нигматуллин. Наша задача это помимо того, что занятость людей, это и сохранить благоприятную окружающую среду, наносить как можно и минимизировать тот вред, который могут принести предприятия окружающей среде. Одним из призеров номинации «Общественное объединение» в текущем году стало «Экологическое добровольное общество студентов ЭКОДОС», объединяющее волонтеров из Елабужского института Казанского федерального университета. Организация заняла второе место. Мы занимаемся разной природоохранной деятельностью, экологическим просвещением школьников, населения. Занимаемся работой в детских домах, домах престарелых, реабилитационном центре, просвещением студентов. Все призываем хранить экологию, беречь природу. Целью проведения республиканского конкурса «Эколидер» является поощрение организаций, индивидуальных предпринимателей, органов местного самоуправления, образовательных организаций и общественных объединений, обеспечивающих эффективное решение вопросов рационального природопользования, охраны окружающей среды и экологической безопасности на территории Республики Татарстан. Артем Тупичкин, Ленар Влетяров, Универньюз. А на этом наш выпуск подошел к концу. Следи за нами в социальных сетях и быть всегда в курсе интересных новостей. Еще увидимся.